Нормально вкус нагружен. То есть может даже из-за нагрузки. Но мускатик в некоторых ягодках присутствует, а в некоторых нет. Но он и без муската очень вкусный. Такой приятная конфетка. Ну Мне, мне напоминает леденец какой-то. Про я, наверное, могу говорить часами и расхваливать его часами. Потому что сорт действительно достойный. Мало того, я считаю, что он как-то незаслуженно обойден вниманием что то, что я вижу на своем участке, ну, по праву я могу его назвать лучшим сортом. И с каждым годом он все показывает себя лучше, лучше и лучше. Дальше, смотрите. Глаза вызревшие. Вот я веду, веду, веду, веду, веду. Видно, что практически до верха. То есть с этим вопросов нету. С нагрузкой вопросов нету с урожайностью вопросов нету, со сроками созревания вопросов нету. Значит, у меня в этом году ягода не трещала, несмотря на то, что грозди у него плотные, но как бы вот в плане треска пронесло. Единственное, что птицы а после птиц сразу же осы. Достаточно птицы чуть-чуть ягодку надклюнуть. Все. А тут же пришли осы, Осенние все-таки очень сладкие, ароматные, поэтому, конечно, осы его, ну так, подъедут, вон видно, да? Не все я гроздочки здесь закрывала, ну что их много. Как бы часть закрыла, а часть, а часть все-таки немножко повредилась. Что еще хочу показать, смотрите. Это пасынковый урожай. Он уже окрасился. Сейчас мы, кстати, попробуем. Он уже сладкий. но, конечно, немножко такой вкус как бы размытый, прост, простоватый по сравнению вот с тем, что внизу. Но, если бы не было нагрузки там, посынковый урожай есть. Если дать еще ему времени повисеть и, например, срезать основной урожай, то, в общем-то, тоже есть что поесть и он ну, созреет если убрать основной он точно созреет и смотрите это не одна какая-то гроздочка которую я оставила показатели. я их несколько пропустила видите да мельче ягода да мельче размер ну, тут вот уже какая темненькая но вот здесь темная вообще вкусная то есть с этим кустом всегда всегда будете с урожаем вообще всегда и, кстати, лежит он тоже неплохо. В прошлом году ну, пару недель, может, даже три, либо четыре. Ну, чуть-чуть все -чуть сыхал, конечно, вялился. Но лежал он у нас просто в доме. То есть не в каких-то специальных условиях. И мускат он не теряет, а наоборот все еще усиливается. И такое вообще конфетка-конфетка получается. И вот вес гроздочки сени. К сожалению, гроздь без старый даже невозможно разместить на весах. И вот такая вот она красавица. К сожалению, дождь, поэтому невозможно показать во всей красе. Но вот это максимальная гроздочка. Здесь у нас сеня. Третий год кусту. Первый урожай. Ну, как видите, вот он, какой у него первый сигнальный урожай. Но там еще больше гроздей. Сеня относится к ультраранним сортам. 95-100 дней срок созревания. Ну, поскольку первое плодоношение, хотя он уже давно готов, вот пока еще висит, мог бы быть готов немножко раньше, когда уже куст войдет в полноценное плодоношение. Он уже начинает и гребешок созревать, и лоза созревать. Особо никаких болезней, ничего. Вкус очень приятный. Это у нас сеня. Видите, грозди немножко разные по размеру. Но для этого года это вообще не показатель. Здесь у нас две такие самые красивые. Ну, я думаю, что килограмма они легко вытянут. В прошлом году, кстати, сигнальный урожай. Вот тоже были вот такие вот. Пару гроздей приблизительно такого размера. На 14 сентября полностью готов. Хорошо висит на кусте. То есть... Если нет возможности сразу снять, либо хочется все время кушать свежую ягоду, то вполне может висеть. Он не трескается, ягода не загнивает, несмотря на то, что здесь условия у него не очень. Я покажу, здесь у нас доски лежат. А с другой стороны, там много соседских кустов. И такой получается не очень проветриваемый коридор. Но несмотря на это, ягода ничем не поражается, ничем не болеет. И никаких проблем нет. Вкус такой похож очень на конфетку леденцову. Очень приятную и тонкий-тонкий мускат такой нежно. Он не яркий, он не выбивается, он чувствуется немножко в послевкусии. Такой очень приятный. Иногда может встречаться такая тоненькая-тоненькая цитронная нотка. Тоже в некоторых ягодок, ягодках она неявная. Вот это все вместе сбалансированно создает целую гармонию вкуса у этого сорта. А что касается самого куста, заметьте, уже вызревшая лоза. И вызревшая она где-то на две трети. Причем сеня никакая помощь в вызревании лозы абсолютно не нужна. Он прекрасно справляется совсем самостоятельно.